И всем привет, это канал Водострим ведущий Анигилятор. Я не мог не записать видос, потому что сейчас происходит на ваших экранах. К сожалению, видео будет зациклено, другой э, видяшки я не смог найти, это все что есть, но я просто в шоке. Э, смысл в чем? Дело в том, что урбриц появится два новых танка. Один из них, как вы уже поняли, модифицированный Т-49. И второй будет немецкий танк, КП. ФПЗ-70 Как-то так а, Сейчас расскажу в чем Суть данного мероприятия Будет а, преданное мероприятие War Blitz к, к счастью, а может быть, к сожалению Кстати, это будет только на Блицах Кстати, мне лично интересно, какое ваше мнение По <с> данному нововведению а, Я считаю, что это Просто какое-то читерство а, Скажу сразу, во время выстрела Вы управляете снарядом, но Перестаете управлять танком ну это просто какой-то реально чит. <смех> Не дай бог когда-нибудь такое появится и у нас. Это просто капец. Ладно, вернемся к самому мероприятию. В игре появится новый танк Т-49. Вот-то вот, вот эта ха. Надеюсь, вам хорошо видно. Э -э Т-49 АТГ. -ГМ. По всем характеристикам танк напоминает Т-49, а остальные, ну, основные различия это его ствол. Он имеет более долгое время перезарядки и имеет такую функцию, как запуск ракеты, Который летает э, прямо и по поворотной траектории. Кроме того, Т-49 может, э, как я уже сказал, исправлять траекторию. И танк будет неподвижен, как вы уже поняли. Так что это очень удобно стрелять, например, из-за холма. но это реально просто какое-то читерство. Я сейчас читаю смотрю, это просто капец. Кстати, вот к такому привыкнуть, ну, я не знаю, очень сложно или фактически, наверное. Не, ну, конечно, можно привыкнуть. Хотя, в принципе, на планшете это удобно. Хотя на компьютере еще удобнее будет. Ладно, спрячу ТТХ, понаблюдаем еще этот просто бред, как мне кажется. Вот, это коротко. А также будет у нас танк э, немецкий. Вот, кстати, вот ТТХ. Вот, да, кстати, появилась наконец-то. А называется вот, КПФПЗ-70. Это совместный проект американских и немецких инженеров 60-х годов. А также известно, как МБТ-70. Если кто-то хочет погуглить. Данный танк унаследовал броню американских танков, легкий корпус, прочную башню, которая позволяет вам стрелять из-за укрытий и не боясь прятать свой лоб. Он имеет среднюю скорость и имеет эффективное соотношение мощности к весу данного аппарата. оснащен 152 миллиметровой пушкой. И, конечно, не может похвастаться высокой скорострельной стрельбы, но он э, достаточно мощный, и у него будет 560 единиц разового урона, согласитесь, это немало. А, по поводу того, как можно получить данные танки, игроки не смогут... Э, полу... Так, сейчас, секундочку, немножко запутался... А, данный танк может был, будет получить в игровом событии с 18 по 10 сентября, который будет состоять из трех этапов. На всех этих трех этапах игроки получат возможность выиграть контейнеры и главное его вознаграждение это танк КПФЗ-70. Надеюсь, правильно произнес. Каждый день с 18 по 1 сентября вы будете получать боевые сигналы, как тут написано, и за первые пять побед вы сможете выиграть кейс на танк. С 5 до 10 уровня в случайных боях. Так, так, так, понятно, понятно. Так, ну, в общем, надо играть э, в течение этого факти месяца и получать и Ну, в принципе, я, честно говоря, не сильно разбираюсь в блисах. <laughs> Меня просто Поразило вот это вот. А, извиняюсь за такую сумму, но просто я, я просто в шоке до сих пор. Не лице они конечно креативщики, они там что то не придумают. вот скоро уже там появятся танки из какого-то Вархаммера, они конечно молодцы, но по-моему, по-моему вот это уже перебор, <с> в общем жду ваших мнений, я немножко, немножко в шоке, ладно, всем спасибо, это был вот надеюсь вы посмотрели не зря данный видос, пока-пока. <с>